всем привет в сегодняшнем обзоре жилой комплекс скандинавия есть интересные предложения сейчас покажу вам 4 квартиры с ремонтом будут и с видом на море территория закрытая есть надземный и подземный паркинг это бытха 2016 и жилой комплекс скандинавия от того же застройщика для тех кто не знает Скандинавия находится в самом низу в Бытхе до моря 10 минут пешком. Там же тропа Теренкур, стадион. Время посещения бассейна с 8 до 8 вечера. Вся инфраструктура непосредственной близости. близость. А печь, след, вообще не вижу смысла. Ну что ж, пойдемте смотреть с вами квартиры. Вот такой подъезд в ШК Скандинавия. Ну, собственно, как он должен быть в скандинавском стиле. Начнем с квартиры общей площадью 55 метров. Будет квартира побольше, будет поменьше. В общем, варианты интересные, поэтому советую смотреть видео до конца. Такая зона прихожей. Совмещенный санузел. Ну, все практически новая. Квартира полностью готова. Проживание. это кухня совмещенная с гостиной квартира имеет два балкона ну шкафчики я открывать не буду два балкона один вид на море сейчас покажу диван раскладывается есть кондиционер вот первый балкон с видом на дачу Кадырова но я что слышал что он его не продал а может быть, это и слухи. Это строится жилой комплекс атлантис На минуточку там цены от 220 тысяч и почти до 300 за квадратный метр. Соответственно, в строящемся доме, без отделки. В самое ближайшее время там закончатся судебные процессы. И если кто-то там хотел купить или продать квартиру, наконец-то сможет это сделать. Это спальня. Тоже есть кондиционер с выходом на второй балкон. Откуда открывается тоже вполне себе хороший вид. Следующая квартира по акции. Площадь у нее 69,8 квадратных метров. Такая да. интересная планировка зона. Прихожей. С чего начнем? Давайте со спальни. Спальня. С выходом на балкон. Вид в сторону улицы Яна Фабрициуса. На детскую площадку. Альпик Групп строится напротив. Мы двигаемся дальше. Ну, все такое в приятных тонах. Дальше. Совмещенный санузел. Молодец, осушитель. Ванна, душевая кабина и окно. Ну, душевая кабина, конечно, такая. Я очень неутаскал встроенных людей. И кухня, совмещенная с гостями. Очень большая, а комнат мало. Это окно соседний дом. И балкон с видом в соседний дом. Следующая квартира в общей площадью 48,7 метра. Шкаф угловой. Такая узковатая прихожая. Санузел чуть побольше. Не показалось. Кстати, высота потолков норм. Но не все похожи. По вопросу цены средние две квартиры, разумеется, по самой интересной стоимости. Здесь Балкон. С таким видом. Я обожаю зелень. Можно выйти, вот смотрите, тут позагорать, почитать книжечку, поплавать в бассейне. Даже видно море. Но сейчас уже камера не передает, потому что вечерит сочи темные ночи здесь тоже окно ну само собой кондиционер и так давайте еще раз покажу здесь вот прям высоченные на самом деле еще один балкон вот так вот вот эта квартира Видом на море. Она студия, но угловая, много окон, такая прям уютная, на мой взгляд. Здесь холодильник, но тоже много всяких шкафчиков. Забыл сказать, что в каждой квартире ну, контурный газовый котел. Такая кухонная зона. Вы готовите кушать, моете посуду и время от времени поглядывайте. На море. Сейчас пойдем на балкон, покажу вам красивый вид. Санузел маленький, ну такой уютный. С окном, диван раскладывается. Здесь кондиционер. Походим на балкон. Здесь, кстати, включается свет погода сегодня не солнечная, но я думаю, надеюсь по крайней мере, что у вас останутся приятное впечатление. Видно бассейн, ну классный, классный, который ничего уже не перекроет. Повторюсь, это низ Бытхи, улица Бытха, в доме есть аптека, рядом магазин Пятерочка. 9 девятая гимназия и внизу Кротный проспект. Жилой комплекс Скандинавия идеально подходит для сдачи квартиры в аренду, но многие там живут постоянно. Итак, теперь по стоимости. Первая квартира была по 230 тысяч за квадратный метр. Вторая по акции по 205. Третья вообще по 160. Она от инвестора. Это на 500 или на 600 тысяч дешевле, чем у застройщика. И студия 30 с небольшим метров, стоит 6 миллионов 800 тысяч. Это где-то по 220 тысяч за квадратный метр. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте ставить лайк за проделанную работу, Это совсем не сложно. Подписывайтесь в инстаграм, там очень много вторичек. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.